Существует физическая память, которая помнит ваше происхождение. Вам достаточно просто взять кого-либо за руку, и вы начнете создавать рунану-банду. Если вы накопите физическую память сверхопределенного уровня, это привнесет некоторое замешательство. Многие из вас замечали такое. В некоторые дни ваше тело как будто в замешательстве. Поэтому мы создали различные системы для очищения. Намаскарам Садхгуру, почему монахи и садху в Индии носят оранжевую одежду? Мы говорили о том, что такое Рунану Это определенная физическая память. Тело обладает собственной памятью. Было проведено множество экспериментов, которые частично доказали это. Допустим, вашему отцу, я беру его как пример, мне кажется, вы не будете возражать. Когда он был ребенком, ему нравились круглые предметы. Он играл с круглыми камешками и разными круглыми вещами. Скажем, у него развился определенный уровень вовлеченности в это. И когда вы были ребенком, не понимая почему, вы предпочитали круглые предметы. Возможно, вам не попадались круглые камешки. Было что-то другое, но что бы это ни было, вы были склонны выбирать именно такие предметы. Есть неопровержимые доказательства, что такие повторения случаются. Это происходит просто потому, что вы несете определенный генетический материал. Рунану-банда — это физическая память, которую вы несете внутри. Ее источником могут быть родственные связи, а также сексуальные отношения. У тела есть определенная память. Рунану-банда — это не набор генетических факторов, передаваемых от родителей детям, не на таком уровне. Существует физическая память, которая помнит ваше происхождение. Не обязательно цвет кожи, форму носа, телосложения или расу. Вам достаточно просто взять кого-либо за руку, и вы начнете создавать рунану-банду. Вот почему в Индии используется такое приветствие. Люди не станут к вам прикасаться, они будут проявлять свою любовь таким образом. Также в Индии не передают некоторые вещи, например, никто не передаст вам соль и не возьмет у вас соль. Если вы попробуете передать соль, вам скажут, положите ее сюда. Соль не берут из рук в руки. Также не берут из рук семена кунжута и определенные виды земли. Существуют ритуалы, в которых люди передают землю. Один человек всегда кладет ее куда-нибудь, а второй забирает. Никогда нельзя брать землю из рук, потому что так вы создадите рунану банду. Если вы накопите физическую память сверхопределенного уровня, это привнесет некоторое замешательство. Не замешательство в уме, это другое. Этого вы добились сами. Но замешательство тела, когда оно сбито с толку, оно не может стать спокойным и расслабленным. Многие из вас замечали такое. В некоторые дни тело как будто растеряно. Замечали такое? Как бы вы не сели — все не так. А на завтра вы садитесь и расслабляетесь. Так что мы создали различные системы для очищения. Очищение огнем, очищение воздухом. Правда. И, конечно, ежедневное очищение водой. Когда в моей жизни был период интенсивной садханы, я принимал душ по 5-7 раз в день. Настолько чувствительной становится система. Например, сидя на подушке, вы осознаете, как подушка воздействует на вас. Поэтому вам хочется смыть все это, хотя бы омыть тело водой. Пять-семь раз в день. Не нужно специально считать и планировать, сколько раз в день очищаться водой. Делайте это, когда почувствуете необходимость. Большинство йогинов омываются минимум дважды в день. Обычно это погружение в реку. Хотя бы раз окунитесь в проточную воду, и вы очищены. Что касается тех, кто делает садану, даже сегодня в ашраме, Никому из брамачариев не разрешается даже стирать свою одежду вместе с чужой. Каждый стирает свою одежду отдельно. Было бы проще поставить стиральные машины и устраивать общую стирку для всех. Но мы не сделаем этого, потому что все выполняют садхану, и у каждого есть свои особенности. Мы не хотим, чтобы все это смешалось. Так это не будет работать. Если мы все же смешаем одежду, то после каждой стирки нам придется покрывать ее землей. Возможно, вы этого не знаете, но все садду и саньясины всегда покрывают свою одежду просеянным порошком из красной земли. Весь ашрам окрашен в этот цвет, потому что мы использовали такую землю. Земля, смешанная с определенным клеящимся веществом, наносится как краска. Все здания в ашраме окрашены этим составом. И все саду, саньясины, все те, кто на духовном пути, стирают свою одежду с красной землей, просеянной землей. Поэтому получается такой цвет. Либо вы должны стирать одежду отдельно, либо каждый раз покрывать ее землей, чтобы рунанубанда, которую вы создаете, была связана с землей, не с окружающими людьми или вещами, а только с планетой. Это позволяется, потому что, если вы носите такую испачканную одежду... Нет, нет. Одежду, которую стирали с красной землей. Если вы носите такую одежду, это в каком-то смысле напоминание для тела о том, откуда оно пришло и куда оно уйдет. Поэтому духовные искатели всегда носят одежду, которую окунали в очищенную красную землю. Изначально белая одежда стала землистого цвета, потому что ее постоянно стирали с просеянной землей.